Добрый день! Я Вихрова Александра Сергеевна, врач ультразвуковой диагностики Швейцарской университетской клиники. В нашей клинике мы проводим множество ультразвуковых обследований, узибышной полости и почек, щитовидной и молочной железы, а самое главное гинекология. Мы проводим и пред- и послеоперационные обследования наших пациентов. Буду рада вам помочь.